Здравствуйте, с вами Руслан накорник и Школа Боя Уэй. В этом уроке мы покажем дополнительную часть к теме ближнего боя. А именно это касается работы локтей и колени. То есть, если взять реальную работу а в отработках, то как работать борцу против ударника или как ударнику работать против борца. Я э, бросаю легкие удары в голову, корпус отрабатываю. Э, мой партнер может тоже иногда где-то там бросить туда туда, но главная его задача это войти в клинчики, меня бросить. Э, как правило, когда входит, э, спортсмен собирает да, ногу, накрывает руками и партнер э, борец падает. Та же самая почти ситуация, только я не накрываю руками. А все, что делаю, смотрите. Раз, вот как бы локтем встречаю. Пошли. Да. Раз, видите? Да, это запрещенная в каких-то видах техника, но она вот как неплохо, достаточно работает. Пошли, пробуешь, ходишь, меня Я раз, раз. Вот, то есть я просто коротко локтями отбиваю. Пошли. Да, раз, проходишь, два, два. И если уже немножко э, отбил, потом сверху можно вот таким движением плеча, как бы уже острой часть локтя, на, накалывать уже непосредственно на спину на лопатке, причем здесь не, не просто там колонки, а здесь желательно э, делать такие частые движения. Конечно, очень э, нужно, чтобы был вот такой шлем для отработки и вот щитки. Для этой работы по-другому, ну, наверное, нельзя, если избежать нужно права. Если ваш противник хорошо встречает вас локтями, то как же вам все-таки войти, если вы борец? Та же самая ситуация. Борец уже не просто чисто ходит, пытается поймать, он входит, немножечко колено кроет ударную ногу, которая может вылететь, а руки уже тоже локтями немножко приходят. Вот, вот где-то вот так мы приблизительно ходим в клинч. Вот движение происходит где-то вот приблизительно так -то. Если медленно, то где-то вот так рука мое предплечье целится в его предплечье, а колено целится в бедро. И вот, вот таким напрыгиванием я обхожу. Сначала обхожу ударом, а потом, если уже противник -то рядышком оказался, я уже перехожу на бросок. Следующее упражнение – это отработка входа и ударов а, локтями защиты уже на лапах, чтобы можно было хорошо почувствовать как бы прикладывают удар, насколько он сильный, быстрых ударов сколько есть. Итак, пробуем. Моя задача двигаться как бы, чувствовать дистанцию, где-то могу бросить, а потом интенсивно стараюсь войти вот в район а, центра тела, потому что вот как раз здесь происходит ага, вход борца. Ну а мой партнер естественно включает просто лапу Если борец будет просто концентрироваться на том, чтобы переблокировать руки ну, своими локтями, голову прикрывать здесь, может быть, открыто. То есть обязательно желательно ходить вот немножко в таком положении. Второй момент. Вот этот вход, он не просто как бы раз, и все, и остановился. А он идет как бы вот, немножко, постоянно перемещая. Вот таким образом смещаться надо. Потому что же можно сбегать следующее не затягивайте с перехватом на бросок если ты уже вошел уже есть контакт отсюда будет труднее уже ударить сразу же быстро переходить на бросок вторая ошибка если я делаю удар-удар а то начинаю ловить тоже я считаю что эта ошибка не всегда удобна почему? потому что удар это далее дистанции и противник ну, по, по своей пройде будет уходить чаще всего уходит и получается что с дальней дистанции мне надо ну очень Сильно сокращать дистанцию. То есть много усилий. То есть и своей, да, и переходить максимально ближний. Как мне удобнее? Когда я вытягиваю противника на атаку, когда он уже летит в меня руками, вот тогда мне легко войти. Вот тогда проще всего входить, быстрее всего, легче. Когда боец ходит вот этой нашей манерой, перекрываясь локтями и коленями, а ты стараясь ударить, вот просто ударить как обычно, бьют лапы там, или удары локтями. Нет, здесь не такой удар. Почему? мой потому что входишь, где-то там соскочило немножко, и рука уже пролетела. Ну, остается только нам сверху бить Желательно. Ну, как Мне удобнее, тоже говорю, чаще всего, не вот так бить, а вот так, немножко плечом, причем рука, видите, прикрыта, и причем грузишь вниз. Он ходит, да, и ты... Вот, вот удары, по сути, плечи наносят. Это первый момент. Второй момент. Когда уже где-то вот пошел заходить, зашел, сбил, сбил, поймал. Здесь не так мы бьем. А то же самое плечи, плечи э, и острые части должны того. И Причем очень важно, если вот прошли вы раз где-то не прошло, здесь надо часто. Тогда будет нормально. Следующий момент. Рассчитывайте на один там какой-то удар, он ходит, да, говорит, где-то промахнулись и все. Нет, что желательно. Он ходит, говорит, ты, ты, ты. Вот, вот это желательно чаще делать. Ты-ты-ты, потом уже переходим. Раз, два, три, четыре, и потом пошли наверх. Простота. Здесь действительно надо очень просто. Маленькое движение, и вы довольно-таки жестко встречаете борца. Следующее преимущество для борца, что вот такая наработка, формирует у борца уже тоже более защищенный и более боевой, такой колючий метод входа в и безопасный для вас. То есть, вот таких два главных преимущества этой наработки. Если у вас будут какие-то вопросы, замечания, предложения, пишите в комментариях. Если вам видео понравилось, ставьте лайк, а также скачивайте наше приложение для тренировок. И всего вам хорошего. До встречи на новых уроках.